Практика госдостояния продолжается. Сегодня okay, третий день, наверное, да? Сейчас, Сыночка, ты стою на гвоздиках. И пойдем. Что-то мама. Мама тебе поможет в твоим вопросе? А, ну сейчас я вот видишь постоянно. Три минутки. еще. Причем самое большое, я стоял 45 минут. Но это полностью переключение внимания на что-то внешний источник. Ну, скажем, смотришь в окно и наблюдаешь за облаками. У меня это было в Таиланде, я стоял и смотрел на пальму. Самое сложное – это простоять первые пять минут, потому что потом ты убеждаешь мозг, что с тобой ничего не произойдет, кровью ты не истечешь, и тогда мозг успокаивается, и ты стоишь уже в удовольствии. Важно не думать о ногах, о боли Глубоко дышать о, Я все-таки переступаю с ноги на ногу мне немножечко легче стоять практика гвоздистояния считаю одной из самых мощных практик потому что эту боль пройти не просто в начале Но я прибавляю помаленьку. Я стоял до этого 3 минуты. Сегодня я буду стоять 4. Ну вот, 4 минуты я простоял, но самое, самое даже сложное это не стоять на гвоздях, а отжиматься на гвоздях. Берем гвозди. Стоем на них руками. И отжимаемся. Это самое интересное.